Здравствуйте! В эфире школа студии Кири Соболь и время для лунных вешек или лунного гороскопа на период с 16 по 28 февраля 2022 года. Год 2022, год водяного тигра, уже активно идет по годовому кругу. Наполненность года числом 2 дает конфликтность. Возможно неверная оценка ситуации. Что приведет к затяжным конфликтам, агрессии и травмам. Тигр дикое и активное животное, тигр хищник. Он не ласковая кошка или кролик, который не пойдет на конфликт, а сбежит. Тигр способен долго отслеживать свою добычу, а затем умело ловит ее. При этом следует помнить, что любая провокация с вашей стороны или вашу сторону может вызвать открытый конфликт непредсказуемые последствия. И события, которые пройдут в начале года, запустят шлейф событий и негатива и орунутся вам через четыре и через восемь месяцев. Сегодня вы поссоритесь с близкими, с мужем или с женой, а в конце года эта ссора может привести к разводу. Двойки вносят напряжение в отношении а водяной тигр усилит конфликтность в семейные отношения. Будут конфликты и на работе, соседями. Также чувствуется напряжение и в мировой ситуации. Тем более Луна находится в фазе полнолуния. Женщины могут быть напряжены, так они чувствительны к лунным циклам и особенно остро реагируют даже на простые слова. Четверг. 16 февраля не проводите медицинские обследования. Откажитесь от операций разных процедур. Могут быть ошибочные диагнозы, которые истощат вас и вернут в состояние стресса. Не планируйте важные дела с 13 до 15 часов. Не подписывайте документы, не берите кредиты. Но день подходит для отдачи кредита или долга. Суббота 19 февраля ⁇ день хорош для любых позитивных изменений в вашей жизни. Выбрасывайте старые ненужные вещи. Также стоит пересмотреть список желаний и планов. Часть планов отменить, исходя из новых запросов. А часть планов переписать. День хорош для уборки и наведения порядка и в доме, и в планах и в отношении, а также можно проводить небольшие ремонтные работы. День не подходит для свадьбы, но хорош для развода и следует пересмотреть свои взаимоотношения с токсичными людьми, паразитирующими на ваших энергиях. День хорош для избавления от плохого и приобретения хорошего. Воскресенье, 20 февраля. День обладает энергией увеличений, иначе говоря, отражает полноту до краев. В этот день следует мечтать, гулять, встречаться с близкими и провести с ними большую часть дня. День хорош для позитивных, добрых дел. Можно в этот день посетить автосалон, узнать стоимость желаемого автомобиля и узнать характеристики а также пройти тест-драйв, который поможет вам понять, насколько вы выросли в своих запросах и насколько готовы впустить в свою жизнь новый уровень жизни. 22 февраля – день обдуманных решений и концентрации мыслей повышает ментальные возможности, настраивает на исполнение прописанных желаний и планов. Именно в этот день пройдет практикум, Портал денег, хранители портала денег аркана Жрица, Аркан Рода и Аркан Семени мира. Именно в этот день будет мощная, полная зеркальная дата 22.02-2022. Энергия и сакралы этого дня помогут участникам портала создать свой личный портал денег, получить знания, которые будут помогать не только вам, но и вашим потомкам. Вы сможете заложить новые традиции, которые будут служить и вам, и детям, и внукам, и помогут всем стродникам получать больше денежных предложений и возможностей. В сфере здоровья. Заканчивается зима, может начаться авитаминоз, вы можете чувствовать себя очень усталым и разбитым. Долгие зимние пасмурные дни могут привести к депрессии, вызвать головные боли и бессоннику. Находите время для отдыха, умейте чередовать физические и умственные нагрузки. Можно медитировать, слушать успокаивающую музыку. В эти дни старайтесь больше гулять на свежем воздухе, в лесу или парке. Ягоды и морсы красного цвета помогут частично выполнять ваши силы и потенциал. Пандемия, к сожалению, пока не закончилась, хотя уже нет прежнего напряжения, нагнетания негатива об эпидемии. Но еще не время успокаиваться и становиться беспечным. Поддерживайте свою иммунную систему и соблюдайте меры предосторожности, чтобы не прибавлять количество заболевших. Нежелателен алкоголь и жирная пища. Можно делать растяжку, заниматься йогой. В сфере любви помните, что усталость Испытываете не только вы, но и ваши близкие. Поэтому проявите заботу и внимание друг другу, особенно уязвимые дети и пожилые сродники. Старайтесь уделять внимание и себе, безусловно. Однако есть те, кто более острой болезнь болезненно реагирует на происходящее. Не допускайте ссоры, конфликтов в доме. Какие бы эго-реакции вы ни испытывали, не давайте им затмить вашу душу злобой и ненавистью. Любовь и рассудочность помогут вам сохранить мир и любовь в семье. Дарите близким небольшие или большие подарки – сувениры. Совместные обеды или чаепития, душевные разговоры, просмотр комедий или хорошего фильма – другого жанра который вам всем будет интересен без сцен агрессии и военных действий помогут вам снять напряжение и сделать вас ближе сфера денег стоит проводить и проходить курсы обучающие программы в сфере инвестиций или карьерного роста любая трудовая деятельность принесет результат если вы лишаетесь чего-то, не расстраивайтесь. В вашей жизни освободилось место для чего-то нового. Новых сотрудников, коллег, единомышленников, предложений и знаний. Проанализируйте свои потери и достижения. Подумайте, какие ошибки или неверные решения привели к потерям, а какие поступки, мысли и реакции помогли добиться результата. Периодом правит карта Ленорман Змея. Любая карта несет так положительный, так и отрицательный смысл в тот или иной период. В данное время карта выпала в прямом значении, что дает положительные энергии, такие как проявление осторожности, продуманности и спокойствия. Следует не давать эго-реакции в тех или иных ситуациях и анализировать ситуации и поступить как можно мудрее. Змея – это символ мудрости, рассудительности и неторопливости. В текущем периоде каждому человеку, прежде чем что-то сделать, следует все тщательно обдумать, взвесить все «за» и «против» и только после этого принимать решение. В сфере развития своей личности читайте духовные книги, общайтесь с единомышленниками, избегайте токсичных агрессивных людей, копления людей и неблагоприятных конфликтных ситуаций. Если у вас есть наставник, попросите у него рекомендации или совета, как развить умение сдерживать свои реакции и развивать лучшие черты характера и личности. Также в развитии вас, как личности, поможет сотворение личного портала денег на практику, портала денег, который пройдет 22 февраля 2022 года в Телеграм. Приходите сами, дарите такую возможность своим близким, друзьям и родным. Также в эти дни будут праздники, все дарят подарки друг другу. Подарите своим близким возможность участия в практикуме. Общие интересы, планы и намерения сблизит вас гораздо сильнее, чем любой другой материальный подарок. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. До новых встреч на практикумах, в кругах мастеров, в классах мастеров. Всего вам доброго.